Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания «Рустехпром». Мы 15 лет на рынке, очень развитая инфраструктурная сеть филиалы во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовый аппарат «Элвис и пробитие чека возврата по свободной цене за наличный расчет. Для пробития чека возврата по свободной цене за наличный расчет на кассовом аппарате LVSMF необходимо войти в кассовый режим под администратором. Для этого из выбора набираем 1, 3, 0, итог. Далее набираем клавишу «ВЗ».